Друзья, всем привет! Сегодня готовим десерт без выпечки. Десерт из молока. Если у вас есть молоко и яйца, то этот замечательный нежнейший десерт понравится всем. Понадобится небольшое количество ингредиентов. Это молоко, мука, крахмал, можно использовать только муку, 2 яйца, сахар. И экстракт вани. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Наливаем 1 литр молока в жаропрочную емкость и отставляем. В другую емкость выбиваем 2 яйца, можно использовать только желтки, я буду использовать одно яйцо и один желток. К яйцам добавляем 200 грамм сахара и хорошо перемешиваем венчиком. Затем от общего количества молока, у нас здесь 1 литр, наливаю примерно один половник, добавляю 2 столовые ложки экстракта ванили. Экстракт ванили можно заменить ванильным сахаром. Сюда же добавляю 3 столовые ложки муки и 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Можно использовать любой крахмал, либо только муку. Все тщательно перемешиваем, стараемся перемешать так, чтобы не осталось никаких комочков. Оставшееся молоко ставим на средний огонь и доводим до закипания, но не кипятим. Начали появляться первые пузырики, сразу отключаем огонь и переливаем горячее молоко в яично-сахарную массу с крахмалом. Все перемешаем до однородного состояния и затем аккуратно через ситечко переливаем нашу молочную массу снова в ковшик и снова возвращаем ковшик на огонь. Делаем огонь минимальным. Постоянно помешивая, провариваем массу в течение 3-4 минут. Помешивать нужно постоянно, чтобы не образовалось никаких комочков. Вы почувствуете, как масса начнет загустевать. Масса хорошо загустела, у меня этот процесс занял в общей сложности 3 минуты. Убираем массу с огня. Вот такая она у вас должна получиться по консистенции, плюс-минус еще раз все хорошо перемешиваем чтобы убедиться что не осталось никаких комочков у меня получилась масса очень гладкая если вдруг у вас остались какие-то комочки то их можно перебить погружным блендером либо протереть через ситечко подготавливаем формочки это могут быть формочки для кексов силиконовые или металлические и еще горячую массу раскладываем по формочкам Подойдут любые формочки, также это могут быть креманки или стаканы. Десерт накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка. Отправляем десерт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он хорошо схватился. Друзья, прошло 2 часа убираем пищевую пленку можно провести вот так вот немного ножом по краям формочки и аккуратно достаем десерт десерт получился вот такой вот видите немного подрагивает но при этом хорошо держит форму украшаем десерт по желанию я сверху выложу ягодки малины, можно украсить другими фруктами или ягодами, присыпать орешками или натертым шоколадом. Смотрите, какая красота получилась. И все готовится буквально за 5 минут, плюс время на заморозку. Такой десерт получается очень вкусный, красивый. Дети очень любят такой десерт. Готовится быстро, из небольшого количества ингредиентов. Украсить можно тоже по-разному. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.